Так. Mm -hmm. так блин ну, вот эти мне уже не нравится они уже не в этом стиле так а где моя краска краска краска а краски-то и нет наверное а нет вот узор есть у меня нет флаг да если мы вот переделаем мне не нравится этот цвет уже Хочу зеленый, почему-то лаймовый. Тук тук тук тук. Во, лаймовый, прям. Во, как по мне. Да, заходи, заходи. Вот, я тебя нашел, ура. Привет. А ты? кто? Короче, я твой двоюродный брат через твою мать. У неё, типа, Через мою, мою мать. Ладно, я пока включу фонарики, там рассказывай, рассказывай. по матери, так что не удивляйся. Я такое, О, привет, мама. Что? Я так понимаю... Монаком? <смех> ладно, <смех> ты мне переведи на карточку. <смех> на карточку мне переведи деньги. <смех> я так понимаю, мы поедем с Крисом, да? <смех> ну все, мам, давай. На карточку мне там деньги скинешь. <смех> две 500 две а тысячи. Мы едем <смех> в Монако с Крисом. Крис, <смех> мне напомнить. Oh, не буду напоминать. Да ничего, ничего, не помню. ничего не, помню. не не помню. Э, Мы, Мы поедем не помню. в Монако с ним. А, я, а я. у меня только два билета. Ну, а билеты на сколько? Ну, так билеты на три часа сейчас а только два. Там а, иди иди собирай вещи, Крис, иди к маме, как сходи, как она как соберет как те вещи. А я пока тут с собой возьму Моя подружка, где Вика, моя ЛП? А я нету. Мне кажется, тут какой-то другой здесь живёт. Ничего. Тут живет Вика. Ну ничего, О, уже не живет, в общем. Ладно, мне... Ладно О, я тут за тут... мелкие, ты меня достал, что ты пинаешься? На скалечке сейчас... поживёшь. На скалечке поживёшь. Сам поживёшь, а с тобой опа. Вот это хорошо, хорошо. Магазин хотя бы еды купить, а то этот мелкий проголодается. О, привет, я сегодня в Монако уезжаю. Не знаю, я в Монако, мне сейчас надо вещи собирать. Этот мелкий еще... Я приду. Мама, ты иди, собирай. Это. Криса, я же его собирать не буду. Крис, быстро иди, собирайся. Ну, я что в магазин ты? схожу. Ну, ладно. Ну, а, ришинку, а, я же забыл, мой ресторан не работает. Здравствуйте, секретарь. Мне, пожалуйста, один билет. Да, спасибо. Вот в банк. О, боже, тут все убрали. Куда ты? Как туда попасть? Давай. А здесь нет? нету. Да. Тики, ну, ты, на поешь, ты чё, голодная. Да, Тики, что делать? Я не и, могу. Это? Как я оставлю это город моя, без да. этого? Вражник все время выпускает такую, как бы... Как мне ехать, я, не я без понятия И кому доверить то мы тоже. Как бы я никого тут. Ладно, что-нибудь придумаем. Так, так, так. Пускаемся вниз. А слышал, что Адриан сорвал вишенку Али? Где этот баб без? О, Привет, Привет, Крис. Мальчик. Кого мальчик. еще мальчик. пошли? Время еще. Мальчик. У нас мальчик. еще есть время. Ну, еще есть время. Меня своей так, возьмем пирога с собой. У него там вот, такой так. так, возьмем. Да, И, так, Я уже видал? этого вишневого пирога переел, не хочу. Возьму а с собой. Ежевичного а пирога. Он, исп... он, исп... он из пелых вишни. Так, так, на пирог. Да нет, так не застрянь. Вишня. Могу так. И... Крис, балбес. Крис. О, неужели. Всё, пошли так, все. Так, я быстрей, вроде быстрей, бы все сам Пойдем, Крис. На снег. Я тоже, тоже сугруб. Помягче падай. прыгну. С пойдем. Падай. Падай. Декадриан. Декадриан, да, пойдем. Ой. Зайдем по пути к вестерона Лего. Да, что ж ты такой ты что, что, ты что, Нам четыре дня рано ехать. Мне с собой а, только -то пироги. мороженое будешь? Нет, не будешь. Мороже. Уже поздно. Ее де, Крис, быстро к ноге. Крис, сюда. Крис, сейчас никуда не пойдем. Держи, ешь мороженое. Я ехать. Крис, тебе что, пиво, водку? Ага. Так, Юшкин зукот стоит мистер Бага. Так, купим тебе картошки жареный хлеб и жареный креветку, кальмара. Картошку и сам съем, потому что так ты офигел? -то с топориком. Тебя, прогрев, -то. прыжкой. Няню, которая ой, упал. А, а, а, а, где, где он? Ой. А, а. Мы застряли. Мы застряли. Же... А, а. ты... Ты <связь> О, привет, Крис, а, что не пока Все, пока пошли. А, Крис, это <связь> не наш поезд, выходи, это а уже пошли. другой поезд. А? Да-да, мы рано. Пришли, надо. Да Пойдем поговорим. поговорим. Так, идем, идем, идем. Короче, проблема в том, то что уже короче время, мы уже подали на 10 минут, и поезд уехал. И как мне сказать, это Крис? Что? Крис, что? ты чё послушал за старшими? С давай. Вот. Давай. давай, Надо давай. было, было да. да. ему вот он бы что-то забыл крис, я его... крис. Я вот дум... крис, ой, а где ой. Он? ой, ой, давай я его топориком, он все забудет. Нет, крис, сюда, пошли, сюда, тебя пошли домой, я тебе с... дома, песню Иди включу сюда, тебе, песню. Иди. Занчай мне солнце. Монако. Иди сюда, Пойдем, Крис топориком. вылази. Крис вылази из подвала. Хватит бить. Хватит бить детей топором. Крис вылази. Вылази. Все, ты потерял ребенка. Был... Крис балбес. Это легко, избавиться от детей. Избавиться. Из Крис! Нет. О, Боже! Крис. Ох, я сдохла. Крис. Крис, мы из-за чуть не сдохли. Чуть не захлнулись из-за тебя, Крис. Чуть не сдохли. Так, Крис, быстро домой, все. Ты наказан, сказать, Крис. Крис, Крис ушел. Быстро ну, домой. Давай мне, Сам придет, короче. Пошел нафиг да, этот, по ну, ну, детёныш ну, недоделанный. Пошли домой, уже вечером, уже за ним бегали. Я кому нужны чувства? Как они мне знакомые? Ребенок не получил путешествия? летимая моя маленькая кума, и вселись с него. Адриан, Лука где? Да, и, мы ну, пойду мы его везде, где только захочу, потому что Так, я... Адриана, пошлите да? домой, Адриана. точнее, а че что, что? Да там Крис где-то шастает. Вон всем надоел, из-за из-за него чуть не сдохли. Здравствуйте, тетя Сапин. Мы опоздали, короче, мы никуда не едем. А где короче, <свят> мы... а я не знаю, где Крис. А Крис скоро придет. Мы а сам <свят> самого утонул. Нет, не слушайте Стоп, его. Кто это кто здесь? Крис? Крис, стой! Какое путешествие? По ты подокумай Крис, тогда... давай. Какие я времена, никакие я времена нельзя? Я, Куда фундук? ты залез? Ладно, ребят, фундук. я приду позже. Дики, давай! Это Кроме. плохо, плохо, плохо. Нельзя, чтобы он нарушил что-то. Банникс, не за мной. А идти, сели, всех высота, я путешествие. Он ушел, он пропал. Банникс. А ты же можно заблокировать? Ваникс! Ваникс, сказал, за мной. Он шастает. О, Быстрей, Баникс. О о, Баникс, мне нужен твой талисман, поэтому давай. Я верну. На, пока взамен походи. Нет, он мне тоже понадобится. Тике, Слав. Слияние. Все, Банин, сдавай. Да. Я всех победил. Всех победил. Дай, Где, он? Где он? Ах, он? Нельзя допустить, чтобы он ушел в другое. Пора... Пора... Пора... Пора... Ладно, я с вами немного поговорил, а теперь пойду в другое время поддержать. Нет, стой! Надо за ним! Вы со мной не Давай. Давай, только я могу. О, так, открываем Рыбак. портал. Ну что ты кроличный жук? Вот она иди. От... Стой. Стой. Стой. Ай, я зонтик врун. Иди что сюда. Он Где он палки Стой. Кто вот он Спускай. Он сюда. Давай. Вот что Давай. случилось, Маринет. Нора! Это мы где? Это палач туш. Так. Портал! Ты когда еще меня? Нара. Крис, прекрати. Я не знаю, в каком мы времени. Допустим, сейчас ты за мной можешь быть в если я сделаю так. Портал в измерении мовы! Стой! Нет! Нет! Ну Он в измерение в другое пошел Это плохо. Ладно, вернемся в, в настоящее. Так. Нара! Так, так, я. уже прилично, в своем наверное. Как, себе а -а -а. Ну Ой. Жёлки, балка, Ой, да, Байк привет. Я мистер кролебак. Кролебак. Зови кролебак. произошло? А, бегаешь, лично, да? что мы... Я за ним бегал в измерениях. В разных. Да. Я Измерил? был в той, когда мы сражались с палач-дуч. А с палач-палач... Ой, по времени. Палач-душ. А, я бегал. Измерением Палач душ, где мы сражались с ней. Потом, где Маринет умерла. Помните тот день? Да, что с ней случилось? Ее убил сам Габриэль Грест. ёлки палки убил свой Я на него в суд подам. Да, он ее затащил в Это из-за этого жила Эмили. Душа за душу. Душа, да. Так, и есть еще новость. Мы встретились что, в каком-то измерении. Ой, в каком-то измерении не времени. Не знаю, какое-то времени. Вроде бы было обычное, но что-то изменено было. И мы встретились с ним на крыше, где Надя Башмак. И он открыл портал измерения. Теперь мне нужен талисман паука, чтобы путешествовать в измерении. Или... Я... я сделаю кое-что. Нет, давай лучше я не будем что-то творить. Если просто я дам Хотим, Нет, делать, и ты не ну всё равно это мне будет неудобно. Мне надо сразу две силы использовать. Ладно, потом Адаш потом мне Талисман Кро... Этого уйти, уйти. паука, и мы объединить три риги. Это я очень... Я сам знаешь, кому. Адаш? Отдашь... Мне Адаш. Тебя... тебя мне вечно две не искать. А, ну всё. Всё, ладно. Встретимся потом на крыше я вас соберу. Мне надо идти. Крата. Нужно вернуться к этому человеку. Нора, Нора. И я в комнате. Ты не в комнате, я только что был в комнате, я слышал. Привет. Ты был только что там. там. Ну да. Ну, да. Мне нужен талисман. Тебе? Ой. Я, ну, твоему другу. Ну, мистеру Багу. Король, я тебя отрекаюсь. Он мне уже сказал. Все. Короче. Он сделает одно... Я как бы с этим не, не согласен, но он сказал, так будет лучше. Погоди что он... давай лучше ты мне скажешь, что ты сделаешь я mm -hmm. рейтинг, я yeah. не я а мистер Бак не ты твой друг он все равно тебе всё расскажет ну короче он с талисмана паука э -э -э передаст ну заберет силу и вставит в талисман кролика и у кролика будет сразу и путешествие во времени и в путешествие в измерениях так будет безопасней и чем использовать сразу Слушай, три талисмана информация. что <свят> Ну мне на давай. Нет. давай, давай, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. давай. Ну, давай. Ну, что Ну, Ну, давай. давай. Ну, давай. давай. На время. На на время, да. хочешь, ну, что давай. Ну, парализуй. Слушай, а давай. давай. Парализуй, ну, на Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, давай. Ну, Ну, давай. Ну, Мозги ты куриные. Секрет? Какой секретик тебе? А кури. ты помнишь, что он мне дал мастер фу? Что? На букву З. Защитный берег, да? Да, и он еще со мной. Я его ношу. Ладно, к вами разделитесь. Поэтому ты тебе не поможет это. Ладно, ты твоего друга жука, а ты их. Вот, я ему передам, он потом, вернется, он потом, потом пере... снова вернет, и все будет как нормально. Все, давай Но мне, пора. Больше, давай, вот. мне пора. Давай мне пора. Мне надо с ним встретиться.